Всем привет! Сегодня записываю еще одно видео решение по Роблоксу. А, если честно, я уже задолбался, у меня сил нет, но хорошо то, что получилось найти новое решение. А, значит, смотрите, а, тот способ, который я показывал до этого с расширением, он перестал работать сегодня. А, то есть, когда вы заходите в Roblox через браузер, у вас высвечивается ошибка 272. И все, у вас не получается зайти. А Если удалить само расширение и убрать скрипт с расширением, то у вас компьютер опять начнет перезагружаться. А значит, смотрите, какое следующее решение. А на всех компьютерах, по идее, не знаю точно, на 7 винде есть или нет, скорее всего нет, а на 10 винде есть Microsoft Store. То есть мы в него заходим. Естественно, чтобы в него зайти, нужно создать аккаунт в Microsoft Store. Если у вас аккаунта нету, то, скорее всего, не получится скачать. Честно, не знаю, может быть и получится, не проверял. Но у меня аккаунт есть, так что у меня все работает. Значит, смотрите, мы зашли сюда в Microsoft Store, дальше пишем Roblox. Вот она игра, нажимаем... А, и смотрите, вместо кнопочки играть, у вас будет кнопку установить. А, значит вы устанавливаете, и после того, как у вас установится, у вас появится кнопочка играть. А, и тем образом у вас получится зайти и поиграть в Roblox. То есть, сейчас вот покажу. То, что все заходит, все работает. А, допустим, давайте вот в Murder Mystery 2 зайдем. Как видите, заходит. Так, звук отключаю. Все, как видите, работает. Сейчас у меня персонаж загрузится. Секунду. Вот, могу бегать. Единственное, что я заметил, то что с Microsoft Store э, почему-то лагает Roblox. Я не знаю, либо мне кажется, либо реально есть небольшие лаги. Но если вы хотите поиграть в Roblox, то придется вам с этим смириться. Пока не найдется новое решение. И смотрите, когда вы скачаете Roblox с Microsoft Store, нужно заходить именно только с Microsoft Store. Потому что если вы будете заходить а, либо с браузера, либо с лаунчера, то у вас <coughs> опять будет перезагружаться компьютер. А, и еще забыл сказать то, что Roblox нужно обязательно удалить, который у вас установлен. То есть, как видите, у меня сейчас Roblox нету. Можно сделать удаление двумя способами. Сейчас покажу первый способ. Заходим в настройки. Дальше приложение. Приложение и возможности вроде бы сюда. Здесь ищем Roblox. Вот здесь поиск есть. Пишем Roblox и ищем. А, у меня до сих пор он есть. Хм, странно. А Хотя я его полностью удалил. Может быть и не обязательно удалять. Ну ладно. Удаляем. Все, пусть он удаляется нафиг. А хотя, кстати, подождите, это возможно Roblox с Microsoft Store, который. Я вот точно не знаю. Ну-ка, удалился он или нет. Давайте заново зайдем на страницу. Да. Это Roblox, именно который с Microsoft Store был. Ну ладно. Значит, перед тем, как Microsoft Store скачать Roblox, вы его удаляете вот таким способом, которым я вам показал. Если вдруг этот способ вам не поможет, тогда нужно будет скачать приложение Rake Organizer. Если я ссылку найду на скачивание, обязательно оставлю. Но я думаю, в принципе, найду. С помощью этого приложения удаляется полностью весь Roblox и все его файлы. То есть вы заходите в удаление и обновления, вот здесь вот, в этот раздел. Здесь удаляете Roblox. То есть здесь его ищете, удаляете. У вас, короче, начинается удаление. А дальше. После удаления у вас а, предлагается найти оставшиеся там файлы, которые не удалились. Вы нажимаете найти, они находятся, вы их удаляете и все, Роблокс полностью пропадает с вашего компьютера. А дальше вы заходите в Microsoft Store, а, нажимаете кнопочку установить, устанавливаете его. И спокойно с Microsoft Store играете. Вот. В принципе, пока что только одно решение, как можно зайти поиграть. Больше, к сожалению, нету. А если другие решения появятся, я, естественно, обязательно запишу видео. Так что ждем. Надеюсь, скоро все пофиксит, все исправит и все будет работать. Но пока что придется немножко помучиться. А вот у меня установился Roblox, Давайте я еще раз зайду. Ну, скорее всего, у меня сейчас попросят зайти в аккаунт. Я думаю...